Я просто, и иду вот по такой херне, короче. Просто потому, что я, блядь, могу идти а по мы такой схерме. сходим на старый порт. Старый порт потом куда-нибудь когда-нибудь? Так, нам куда прямо или направо? Мы можем прямо. Ебать красиво идем просто. Подземку. О, мы идем в подземку, класс. Сейчас я надо как-то спуститься, но а! <свят> <свят> у меня ветка чуть телефон не спиздила. <свят> я иду, у меня ветка просто руку назад, телефон вперед, и я такой, блядь, ветка, куда подземка живет? Ну он хотел в подземку, ну ладно, пойдем немножко дальше, я не знаю, что тут, тут цветочки? <свят> а, скамейки. Он хотел ну, на вот вот. пиздато. Мы спускаемся в подземку. Ля-ля-ля, тут никого нету. Как тут, в принципе, светло. Флаж. Да. Это второй. А, не. Или подожди, да, я второй раз в жизни иду по подземке. А, по не нет, я ходил на надземке, ну который Более типа. Ненавидный. Я, <ско -г Carrie>, я, сука, в <ско -г darle> подземки не люблю. Потому что ты, сука, да высокая Да <ско> пиздец А я-то, ну, нормальный, типа Вот <dash -гле> Короче, я ходил по надземке, который над дорогой uh -huh. Один раз, когда в Тюмени был И вот сейчас, ну, второй раз уже по подземке И типа, ну, пиздец О, oh, сейчас мы идем по красоте это... Ой, бля, сейчас будет пизда Мы идем по мосту Во там это что? Это река получается? Это да, получается в падает. А сам? Ну вот эта река как называется по Бля, обидно. Сам не знаю. Да. Обидно. Так-то интересно узнать, а -а -а. типа. Да. Так-то тут красиво. Да. Красота. Вот туда. Вот, да, вот красиво. Бля, я просто сейчас вперед смотрю, это пиздец реально. Просто вот, вот это вот, вот вся улица вот так вот освещена, пта, какая красота. Я реально себя чувствую так, как будто я приехал реально из какой-то глуши вообще, в которой нихуя нету. Как будто прям прямиком из деревни приехал, и, типа, вау, типа, удивляюсь, как ребенок, типа. Офигеть, что это? Это, это, это, это вот это вот что, это я забыл название. Там, ой, там написано, но... Ладно, не суть, важно. Типа тоже прикольное место такое. Типа не церковь, а. Скажи мне, я тебе скажу. Там кто-то что-то пердит впереди. Да, пошли. Переходим ну, на красный, ну, какие -то... Ух, Блин, это просто. Там щ... чуваки, который эти усы хорошо держит. Пошли к нему. Вот туда. Да, вот ну, он. Видишь, он Пойдем. А. Ну-ка давай, что там про легенду? То что если потереть ему за усы и за нос, если ошибаюсь, то удача там что-то. И ну, типа ты вернешься ты куда Вот так вот, да? Да, и вот видишь, вот они все потёркали. Ну да, все потёркали и вот так вот. сука. Тут ещё ствол есть, слушай. Достаю. Сука, не достаётся. Кусатый мужичок такой. Прикольно. Я думал, у него трубка, у него трубка. Ой, тут пиздец, в смысле красиво, серьезно, у меня в городе такой херни нету, а я уже по всему городу все, что мог наснимать, я наснимал, ой, это что такое, что за, что это, это книга, книга, охренеть, железная, я хрень, что не бумажная, Офигенно что ли, Я просто иду а и удивляюсь. Это, это, это будку видишь, да? Просто, ну блин. Будка, телефонная будка. На ней написано телефон, но внутри просто, внутри там а, что там а, английская обувь. Че, как это работает, я не понимаю. Но это физдато. Я когда уезжал из города, мне сказали, что архитектура говно. А чё? Это что? Это, это говно? У меня такого нет. Ебать тут эхо, кстати. Yeah, yeah. Жесть. Типа, это говно? Yeah, yeah. Алло, yeah, yeah. переулок. Классно. еще ещё подготовят этот э, Прикольно, кстати, тут картины, типа, такие висят, на них что то типа Ну, это, походу, вандалы постарались, да? Mm. Обидно так-то, пиздато. Да, Для... классно. Ой, бля. Слушай, прям картины из фильмов ужасов. Серьезно. Там примерно такие же. Все такое. Ну и ебало знакомое. Кто это? это вот, С уса. Который точно имеет куда-то смысл. Вот и здесь. Прям а, шанина. Я не знаю кто это. Но. Лицо просто похоже видимо, на какого-то известного чувака. Вот. Что у нас тут? Тут тупик. Там дальше А что мы делаем? Фига прям, типа, блин, классно. Я просто люблю удивляюсь. Я в Тюмени так ходил, не удивлялся, как только и удивляюсь. Ну, в принципе, это логично, в Тюмени я был зимой. Еще одна картина, блядь, из фильмов ужасов. Что за. Чоп-чоп. Ля. Вот это переулок нахер. Как ну, в Гарри Поттере, слушай. Раньше, свое место, это типа коряна, бар. Тут раньше это, это еще было тут пиздец. Короче, да? тут, в принципе, всегда молодежь именно, знаешь, типа. Как... Совре современная. А, золотая молодежь. Вот. вот а, ага, понятно. Молодежь. Все, золото здесь собирается, да? Да. Классно. Да, ну сквер похоже, знаешь, ну, это... Переулок. Переулок похож на этот, как в Гарри Поттере, короче, когда да. они там из переулка выходили. Примерно такая фигня. О, тут дальше тьма. Там, Ладно. Доски. Да. доски и доски. Бар. Кафе. Клуб. Клуб называется Доски, потому что почему? Потому что там тусуются одни доски. Ха-ха, смешно. Доски дрова. Охуенно, блядь. Я, я жду, пока откроются и... пеньки там, наверное. Им надо это, коллаборацию сделать нахер. Доски, пеньки и, и эти бревны. Привет. Вашей маме случайно взять не нужен. Она меня игнорит. Ч игноришь? Эй. Ля, прикольно. Она так в камеру тоже палит. Даже как-то страшно становится. Ну нахер, я пошел. Ля, здесь так много памятников, охренеть. Чувак с часами с этой нельзя вытащить. Но тут есть цветочки, кстати, у него. Это... Извините, я не хотел. Я не специально, я... Я нечаянно, все, вот я верну. Давайте вам обратно эту штуку. Она нет, ясно, ладно. И еще один, получается, а, он кто художник, да? Я... Это Ван Гог! Я... Сука, Я... это Ван Гог! Блять, Я тупо узнал, вот, потому что у него здесь, типа, ухо обрезано, ну, типа, повязки, и у него лицо такое, ну, это Ван Гог! Охереть! Это Ван Гог! <смех> Блять. <смех> Охуеть! Я Ван Гога только что увидел. Почти вживую. <смех> Почти лично с Ван Гогом встретился, понимаете? О, еще что-то стоит! А, ну это вывеска, ладно. Но она, типа, тоже такая, э, блядь, прикольная, типа, двухсторонняя. Ладно, нам обратно вниз. Дальше перевод, Да, дальше нам обратно вниз, и на ту сторону, я так понимаю, да? да, -да. Класс. Самый быстрый Соник. Че, бля? Просто чувак вылез из канализации. И я хуею на самом деле. Я просто ею. Тут очень, сука, много памятников разных, блядь. Я ну, их просто реально дохуя. У нас, блядь, в городе штук 5 их, ну, может, 7, я не знаю. Здесь я уж со счета сбился. Охуеть. Тут просто пиздец. Ленин, это ты? Или не ты? Вот на самом деле непонятно, кто это. Тут ничего не написано вообще. Может, с той стороны, конечно, но вряд ли. Вот, он, да он какой-то толстый для Ленина. Ленин был худым. Везде нормальная статуя Ленина. Отмел, отмел, отмел. А здесь какой-то толстый Ленин. Нет, ну серьезно, просто. Вот что это? Что за пузо, Ленин? Что ты его отъел так? Зачем? Не надо. А, да, все-таки подожди. Ой, это все-таки Ленин. Хэ, привет. Мы, короче, идем по тропинке для бегунов, велосипедистов, она такая, типа, ну, резиновая. резиновая. Вот. Да, я включу видос, чтобы сказать вам, ну, что мы идем по резиновой хуйне. Хотя нас не видно. Не, почему видно? Нас видно? О, не видно. Понимаете? Вот. Ой, мы сейчас опять пойдем по песочной хуйне. Да. Она такая непонятная, здесь вроде как асфальт. На нем разбросан песок, и это такое непонятное чувство. Я даже в кроссовках это чувство такое серьезное. Как будто, знаешь, просто песок народушали по асфальту и идешь к нему. Это... А! Ля, тут... Бота! не ты, блядь! Граффити, сука, тут, и вот тут, и вот тут, и вот тут. Вы любим наш город? Ну да, и еще самое пиздатое. Это то, куда мы сейчас пришли. Это, сука, огромный купол! Охренеть тут Просто! Просто сделай так вот, вверх, вверх. Куполь! Заебись, пиздато. Ой, ну а мы уже идем домой, потому что уже время как и третий час ночи. Уже заебались. Уже заебались. Хочется пить. Пиздец. Ну кому чё? И... Все, ну если что-то еще будет интересно, я конечно же, как сразу эх, это пропало. Так вот, я конечно же включу запись, но у меня просто телефон садится и там 20% осталось, поэтому буду экономить. Я иду на корабль, и я сейчас не шучу, это ебаный корабль, серьезно. Классно. Правда, ёпт вы мать. Шо это? Ля, а? Кочелька, ой, я в нее вместился. Она не катается. тяжелая, Нет, просто ее надо раскачать. У -у -у. Классно. Е-бой. -э Владик. А, Б. Там еще каруселька -то тоже есть. Господи. Как-то надо отсюда теперь... Ой. Вылезти. Ой. А ты что там делаешь? Ай. Что ты там делаешь? Я вылез. Слушай, а ну типа... Блядь. Ой. Блядь. тут еще одна такая же. вот. Тут чрт. Че... Блять, жопа не влезает, слушай. Серьезно, задница не влезает. Я, не Я знаю, что жопу не влезет. Э, -э, -э, э, классно. А ведь мне уже 20 лет. Ай. Жопа болит так-то. Там неудобно сидеть. Я хочу за штурвал. Тут есть штурвал? Ебать! Я, он не провалится? Я за штурвалом, нахуй! Вау! Охуенно! Погнали наверх! Пошли наверх! Я король мира! А, я король морей! Титаник, Титаник! А, Титаник! О, кстати! Насчет Титаника. Сюда иди. птую мать! А там внизу нет ничего, я просто вот стою, прям на краю, и тут внизу ничего нету. Оп, перелез! Че, пошли устроим сцену из Титаника? Да-да-да! Пойдем! Просто, блядь! Вот, все. Это этот нос корабля. И просто. Прикольный, прикольный ну, кстати, да. Так, над лестнице еще, кстати. Впервые такую вижу, типа, прикольная штука. Классно. Руль крутится, я его уже покрутил. Да. Все, погнали, теперь типа. все дальше. Все, теперь мы точно идем домой. Я не знаю, что по пути еще интересного будет, но, блядь, вот эта штука меня привлекла. И просто как бы да. И вот мы идем домой теперь. Надеюсь, точно. Короче, мы сейчас шли себе спокойно. И нас остановила полиция, типа, самое интересное, типа, они говорят, типа, поджог машины, мы такие, класс, круто, ясно, а, взяли у нас документы, посмотрели, все проверили. И... Они даже не пробивали. Да, они даже не пробивали нас. Да. И типа прикол в том, что они говорят, что мы просто подходим по описанию. Типа, высокий, в Леопардовый. Сказал, пятнистый. пятнистой. В леопардовой. Он сказал в пятнистой. Он сказал в леопардовой. Насрать. Сука. В пятнистой. Вы, вы скажите, где вести, сука. Да пофиг, в пятнистый. И, короче, типа. И, и я. Типа, тоже черный капюшон, и рюкзак. И типа. И я просто в шоке. Вообще. Что ж, а вот и собственно конец. Да, в первых, в последних двух своих влогах я тупо в этом моменте и не записал ни начала, ни конец. И, ну, у меня тупо не было на это времени и возможности, в принципе, тоже не было. Вот, а сейчас она есть и я, и я собственно вот записываю прям сейчас никакого текста у меня нету, никакого сценария просто записываю как оно есть. Хочу рассказать о том, как я добирался сюда. Ой, это жестоко. Короче, кто подписан на мой инстаграм, в принципе, видел, как я сюда добирался. И это просто жесть. Я ехал сюда на Блаблакаре. Еще у себя в городе я заказал Блаблакар. И мы ехали на... Как же она называется? -то? Ой, на Тойоте Камри. Toyota Camry 92 -го года И в целом все было достаточно нормально Пока не случилось Первое У нас было 5 человек в машине И знаете, ехать полторы тысячи километров в пятером Это, мягко говоря, пиздец я отсидел себе всю задницу. Серьезно, я еду, и мне реально начинает болеть жопа. Не, не, не очко. Сука. А именно, задницы, булки плит, просто горят. Я сижу, и мне больно, сука. Я не знаю, сиденья были говно. В машине. Машина вся тряслась. Мне было очень страшно за багаж, потому что мне... Основные вещи лежали в багажнике, у меня там лежал ноут, и мне было пиздецки страшно за него, потому что каждая кочка это тряс машины, и мне так страшно было. А он еще у меня лежал сверху и особо ничем не был защищен. Я думал, блядь, хоть бы с ним ничего не случилось. Окей, хорошо. В принципе, ноут целости и сохранности это класс. А... Следующее. У нас на, получается, за с половиной километров от города уже пробило колесо. Я сюда выставлю фотки. Пробило колесо, и когда водитель начал доставать запаску, я такой думаю, ну ладно, запаска есть, хорошо. Но когда он ее достал, просто посмотрите на это. Вот это, это, блядь, запаска. Я ее увидел, мы что, реально на этом поедем. Я такой. что? Мы ехали. Тачка, блядь, тряслась. Как будто, я не знаю, как будто. Я даже пример не могу привести. Она просто вот так вот мы едем, она вот так вот, сука, трясется постоянно. Это был пиздец. Мы доехали до поселка, какого-то. Это не город, это поселок городского типа был. Мы доехали до него. И я выхожу из машины и вижу вот это. Мы где-то минут 30 или 40 ехали на ебаном диске. Это просто был трэш. Мы ехали, сука, на диске. Понимаете? На диске, блядь. Мы доехали до туда, до этого города, поселка города, неважно. И, и все монтажки не было открытой ни одной Единственное, вот мы стояли рядом с шиномонтажкой, которая сука, открывается в 8 утра а на тот момент время было 5 утра и знаете честно ждать три часа чтобы он открылось, нам починили колесо и не бра дальше поехали вообще не хотелось и мы начали искать через Блакар, опять же в этом же городе никто ли случайно не едет и о господи как же нам повезло нашелся чувак на mitsubishi lancer который ехал прямо э, до и вот он стал нашим просто ангелом хранителем не знаю, спасителем мы э, с ним уже списались звонились он нас забрал а при том что он уже уехал он был в трех километрах от города ну от места где мы были нет, от, именно от места, где мы были И он развернулся, приехал за нами И мы поехали с ним уже дальше И с ним мы уже доехали до города Когда я приехал, он высадил меня недалеко от остановки Я с огромной сумкой, которая весит, ну весело до хрена Дошел до остановки Полчаса прождал автобус, потому что тратить деньги на такси я не хотела от места, где я был, до места, куда мне надо было ехать, я бы потратил рублей 300 точно. А нафига не надо. Я сел на автобус. На автобусе. Я полчаса ехал до места, куда мне было надо. Это при том, что я ехал даже не до Влада, а до его девушки. Потому что он, сука, был на даче. Я доехал до нее. Дошел до нее. Я высадился на жд, от жд, и еще минут 20, даже не 20, минут 15 пришлось переть с этой сумкой. А, до ее дома я дошел, потом еще, блин, подниматься, благо там был лифт. Я уже у нее оставил вещи, и мы пошли гулять, но это уже не важно. Потом уже приехал Влад, забрали вещи и поехали уже до него. И ох, вот, теперь я здесь ну вроде как больше мне нечего говорить на этом все всем спасибо что смотрели всем удачи всем пока подписывайтесь ставьте лайки переходите по ссылкам в описании инста вк Твиттер можете хер забить я там не сижу Короче, ссылки в описании всем удачи всем пока